Как-то кролик крош захотел сделать что-нибудь полезное для своего домика. Он решил смастерить скамейку, чтобы сидеть на ней с друзьями по вечерам. Он делал ее несколько дней, наконец сделал и покрасил. Рядом с крошем жил ежик, который часто заходил к нему в гости. Здравствуй, крош. Крош. А, привет, ежик. Сделал. Ну так. Понимаешь, жду, когда высохнет краска. Красивая получилась, Лавочка. Скорее бы, понимаешь, сесть на нее. Ты какой краской красил? Быстро сохнущей или э, долго сохнущей? Неизвестно. Да, она, наверное, уже высохла. Нет, понимаешь, не высохла. Наверное, это долго сохнущая краска. Крош не любил ждать. Он любил проводить время с пользой. В принципе, пока краска сохнет, можно сделать еще что-нибудь полезное. Тебе ничего не надо покрасить? Вроде это... Н нет. Жаль. А давай тебе покрасим? Нет, вспомнил. Б барашу, наверное, нужно что-нибудь покрасить. Ну так, что же ты раньше молчал? Бараш сочинял стихи. Но сегодня стихи никак не хотели сочиняться. Бараш! Бараш! Бараш! кричите так, так громко вы испугнете мое вдохновение что-то я не вижу никакого вдохновения наверное мы его все-таки спугнули вдохновение увидеть нельзя его можно только почувствовать а как его можно это почувствовать это когда что-то сонное ленивое очень тяжелое и неподъемное как бегемот становится легким как облако и летит, летит, летит. Что-то я запутался. Сначала, понимаешь, вдохновение, теперь бегемот. Что тут непонятного? Бегемот ⁇ это образ. Как бы что-то тяжелое. Когда ничего не получается. А когда приходит вдохновение, то все получается. Что это у тебя? Краска? Я же говорил, что у бараша всегда найдется, что покрасить. Что это, бараш? Это кое-кто думал, что это стихи. Этот кое-кто, это ты. Какая разница, если стихи не получились? <гум> Нет, это мы оставим. Может покрасить полезное что-то? Сначала закрасим листки из блокнота. О, может получиться неплохой стишок. Надо записать. Но ты же, так сказать, закрасил всю бумагу. Ерунда! Стихи можно писать везде! Хочешь покрасить полезное что-то? Вырви сначала листок из блокнота. И в тишине на листке из блокнота ты не спеша нарисуй... Скамейку! Не подходит. Нужна рифма. Нарисуй бегемота. А что если... Не мешайте. У меня вдохновение. Жизнь бегемота сплошные заботы, дом бегемота, пески и болоты. Хочешь покрасить полезное что-то, что тут решать? Разукрась бегемота, и весь цветной от ушей до живота. Будет полезнее он даже скамейки. Что это с ним? Он опять выглядит грустным. Наверное, так сказать, вдохновение кончилось долго собираешься сидеть на дереве я не могу слезть видимо он ждет когда высохнет краска нет я не могу слезть потому что я боюсь высоты зачем, зачем же ты, ты залез туда? туда это как то само собой получилось не волнуйся мы тебя сейчас это снимем так сказать не достать надо еще чего-нибудь! Бежим ко мне! Крош! жик! Где вы? Сейчас это. Снимем! Больше ничего нет! Нет! Есть! уже кончилось окрашена красивая была скамеечка а? крош ежик но вы же спасли меня своего друга может быть я ошибаюсь но мне кажется что я все таки полезнее чем скамейка даже такая красивая ну так бараш конечно Скамеек, я могу сделать сколько угодно. А ты у нас такой, понимаешь, один. жик так растрогался, что чтобы не заплакать от счастья, посмотрел на небо. Смотрите, летит! Это бегемот! Раскрашенный! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!